Всем привет и добро пожаловать. Рубрика Держи в курсе, братан. По традиции в этом ролике посмотрим на грядущую раздачу по Life Gold на август 2021 года. Наливай чайку, присаживайся поудобней, мы начинаем. С вами Gaming Serge, приятного просмотра. С 1 по 31 августа забираем Darksiders 3. В свое время очень понравился ремастер первой части, вторая как-то мимо прошла меня. А в этой части разработчики сделали акцент на экшен, сиквел превратили в ролевую игру с открытым миром, разными вариантами прокачки героя, а также уймой оружия и экипировки. В наши руки отправляется неудержимая ярость, которой поручают выследить и поймать 7 смертных грехов, разбежавшихся из заточения по всему разрушенному миру. Как и Война, Ярость собирает души павших врагов, чтобы позже обменять их у нашего старого приятеля Демона Вульгрима на предметы или повышение уровня. Систему лечения, как и многие другие элементы, взяли из небезызвестной Dark Souls, но лишь частично. Ярость может восстановить здоровье, выпив из своей нефилимской фляжки. Но костра, где можно отдохнуть и пополнить флягу в игре нет. Изначально в нашем распоряжении один единственный хлыст но постепенно арсенал будет расширяться. В третьей части оружие нельзя найти или купить, оно появляется по мере прохождения, вместе со способностями к управлению стихиями. Последнее также пригодится нам для перехода в другие локации и секретные места. Да, бэктрекинг немного расстроил, пробегать одну и ту же локацию по несколько раз ну такое себе занятие. Но разработчиков можно понять. Боссы кстати мне понравились в данной части. Русская озвучка однозначно порадовала также. Прошел данную игру еще когда она была в подписке Game Pass, а теперь смогу вернуться в любой момент. С 1 по 15 августа забираем Lost Planet 3. События третьей части происходят задолго до событий первой. Энергетическая компания Naviq только-только осваивает ледяную планету EDN3. На Земле бушуют энергетические и экономические кризисы, половина населения тонет в нищете, то и дело по всему земному шару вспыхивают восстание. а Навек пытается спасти родной мир, добывая на чужой планете так называемую Ти-энергию, уникальное в своем роде топливо, скрытое в недрах планеты. Протагонист по имени Джим прилетает на планету, дабы поправить свое финансовое положение. Вместо тихой мирной добычи минералов, Джиму приходится взяться за оружие. Заснеженная планета кишит тварями всех размеров, от мелкой шушеры до зубастых крабов размеров с трехэтажный дом. Добро пожаловать в открытый мир, впервые в серии. Большое внимание в Lost Planet 3 уделяется ходячей буровой установке, громоздкому тяжелому меху, на котором предстоит перемещаться из точки в точку и иногда убивать особо больших акридов. К слову, с роботом связан один интересный момент. Дело в том, что весь интерфейс, будь то миникарта или счетчик боеприпасов, напрямую запитан от энергостанции машины, поэтому если выйти за пределы ее покрытия, все эти элементы отключаются. Беды от этого, впрочем, не случится, патронов всегда хватит, а заблудиться в линейных локациях довольно сложно. 16 по 31 августа забираем Гару Mark of the Wolves. Это файтинг 90-х годов, поэтому сюжет относительно прост. Дерись или умри. В данной части разработчики подправили баланс, добавили новый сюжет, а также функцию Just Defend. С помощью последней мы сможем получить преимущество над противником после вовремя поставленного блока, который восстановит немного здоровья и увеличит атаку. В игре осталась система боевых рангов, мотивирующая играть лучше, ведь после получения звания AAA у нас разблокируется уникальный босс Кейн Highline, который открывает специальную концовку. Но если не заработать нужный ранг, то последним боссом станет Гранд и специального финала не будет. Если вы любите классику мировой игровой индустрии, пропускать данный проект точно не стоит. И с 16 августа по 15 сентября забираем Юка Лейли. Еще один замечательный проект от студии Рейр. Есть два милых персонажа. Юка, героическая ящерица, и фиолетовая летучая мышка Лейли. Задача у двоих друзей победить злобного и мерзкого капитала Б, владельца одноименной корпорации. А этот подлец с помощью огромного пылесоса собирается завладеть всеми книгами, чтобы превратить их в чистый доход. Наша задача выполнять миссии, помогать местным жителям и проходить испытания. За найденные страницы потерянного фолианта можно открыть новый мир или расширить старый что увеличит количество испытаний, также позволит добраться до прежде недоступных мест и изучить новые приемы. Да, здесь все по-детски, но не этого ли нам порой так не хватает? Вот такая вот подборка нас ожидает в грядущем месяце. Напишите в комментариях, как вам раздача на этот раз. А я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, поставь лайк, если видос понравился, подписка, колокол, все как всегда. До новых встреч, пока!